Всем здарова, с вами игра Драна. Это видео про то, как поднять рейтинг Древнего Сокера 2021. Друзья, я расскажу про свой способ, как повысить рейтинг команды и каждого футболиста по отдельности. Здесь нет ничего сложного, главное играть и иметь немного денег на счету. Смотрите, вот это моя команда. У меня на данный момент остались непрокаченные – это Роналдо, Азар и еще один футболист находится в заменах – это Неймар. Все остальные футболисты с черными аватарками – они прокачены. Для того, чтобы поднимать рейтинг футболистов, нам нужно использовать тренеров. Лично я всегда выбираю легенду. Также обращаю внимание, то, что у вас должно быть достаточное количество монет на счету. Итак, начинаем прокачку. Сейчас у моей команды рейтинг 93,8%. И в конце видео вы увидите, как он поменяется. Для того, чтобы прокачать троих моих футболистов, нам, как ни странно, нужно купить еще одного игрока. Неважно какого, главное, чтобы у него был рейтинг не ниже 80%. Ну а если вы только начали играть, то вы можете купить футболиста с 70 рейтингом. Покупка этого игрока пока никак не отразилась на моем рейтинге. Теперь нам нужно перейти в меню «Выпустить игрока». Там нам нужно найти только что приобретенного футболиста. Находим футболиста с фамилией Банучи и выпускаем его. При этом нам на выбор предлагают тренера прокачки футболистов. Мой совет их чередовать. Ну а теперь давайте перейдем в меню тренеров. Здесь, как мы видим, появился тренер по физической форме. Нажимаем на кнопку «Использовать». И теперь посмотрим, что произойдет. Вот эти три футболиста, которые у меня были не прокачаны, они начинают прокачиваться. То есть, по сути, наш тренер их тренируют. Азару он поднял рейтинг на две позиции, а Роналду на три. Ну а теперь у Роналду 98 рейтинг, а у Азара 95. -й. Непрокаченным остался только Неймар. Только из-за того, что ему нужно прокачивать не физику, а технику игры. В следующий раз я выберу тренера по технике, а он прокачает Неймара. И также нам здесь пишут, что два футболиста достигли максимального рейтинга. Это означает, что теперь нам нужно прокачивать отдельные позиции. Скорость, выносливость и так далее. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, как поменялся наш рейтинг команды в целом. А он вместо 93.8 стал 94.2. Это не может не радовать. Но все же моя цель остается 100%. Ну этом все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!